Приятно снова побывать в штабе, а еще приятнее зайти в оружие. Шутка, расскажи ее моему другу. Так, каким же оружием тебя прикончить? Ох, как сложно выбрать? лучшим снаряжением и охота лучше Я последний рубеж. Без лишних движений. От балет продолжение моей воли. Стражи слишком много думают. Монстра убил. Uh. Начало конца. Столько еще надо сделать. Я еще не закончила с этими чудовищами.